На следующий день, чуть-чуть с утра, пока прохладненько, подготавливаемся, проходим, ищем, в прямом смысле этого слова, ищем какие-либо сориночки, это 600, под сольвентную базовую краску лучше использовать восьмисоточку, потому что 600 может быть крупновато, к примеру, на серебре, а я крашу водой, поэтому в этом есть чуть-чуть разница шестьсот для воды нормально, для сольвента ну, такое на грани, скажем так. Ищем, и если что-то есть из соринки оно обязательно, скажем так, покажется нам. Ну, ничего нет. Это хорошо. То же самое проделываем со всеми остальными элементами. Протираем все липкой салфеткой и будем еще раз переклеивать. Думал, что смогу показать сориночку. Ну, к счастью, таких соринок, которые вот именно можно увидеть на грунте, мухры по мокрому, обнаружено не было. Протираем все липкой. Липка у нас собирает вот этот опыл. Обдувать его процессе сейчас смысла нет потому что все что мы обдуем тупо разлетится по помещению и потом мы это будем видеть на покраске нам это не нужно то есть это не последний обтир липкой салфеткой будет еще после э, того как все дозаклеится то есть нужно переклеить внутряк дверей там все кантики, арочки и потом будет еще раз протирка липкой салфеткой и Продувка окончательно уже перед нанесением базы антистатическим пистолетом. То есть сам процесс покраски, он никогда особо долгим, именно вот нанесение базы, лака, грунта, не является. Потому что нанести грунт, вот эти все детали, это ну, 4-5 минут. Нанести базу, пусть там 10 минут. И нанести лак в полтора слоя, пусть еще 10 минут. То есть общего процесса покраски, ну полчаса. А вот все остальное занимает гигантскую массу времени. Особенно вот эта вот подтирочка, переклеечка, доклеечка. И на этих моментах, ну вот реально, любой малер с опытом скажет, что вот на этих моментах не стоит торопиться. Времени вы тут не сэкономите. Поверьте, полировка потом стоит по времени и по деньгам в том числе. Гораздо больше, чем просто походить, потереть липкой салфеткой, подуть воздухом, э -э, почиститься, еще раз где-то обезжириться, если нужно. Ну, в случае чего я видел, что вот тут в этой секции скотч почему-то так себе держался. То есть надо потереть обезжирочкой там, повыдувать, посмотреть, что там не так было сделано, может. И это будет лучше, чем потом стоять и пилить бревна мусора, которые вылетели, потому что где-то не удержался скотч, потому что вы там... Поленились обезжирить. Лень. Лень. Двигатель всех наших косяков. А у меня еще иногда двигатель прогресса. Поводувать все тут на полу пройти, подуть, потому что может с под фильтров где-то подняться потом. Пыл, опыл. В общем, вытираемся. Еще тут заклеиваться надо. Все готово. К открасу. Здесь тоже два. Здесь три закрутим и три выкрутим. Раз, два, три. И давление двойка. Это ВС 400 для воды. Поехали. Последний вот этот проход, это был эффект. Сейчас все высохнет. Я пройду, посмотрю на... с фонарем в темноте в полной, все ли торцы, все ли нормально продуто, Потому что на черном цвете бывает такое, что торцы подсвечиваются. Ну так вроде все неплохо. Ждем сушка. Ну что, давайте посмотрим. Я вот тут вижу по торцу надо именно с торца пройти чуть-чуть. Так-то в принципе этого видно и не будет. Но знаете, при желании вот тут надо торец пройти, при желании доколупаться можно доколупаться. Вот тут надо торец чуть пройти. Ну тут все четко сюда дело в том, что и грунта не было, вот туда можно чуть-чуть пыльнуть изнутри. Идем дальше. Тут четко. Тут четко. Кстати, частая проблема, вот эти полки верхние не прокрашены. То есть надо и на них так высвечивать если чуточечным точечным включаем холодный светим не, не так все нормально чисто вот торец там торец тут да именно то за что я говорил что сугубо торцы и вот смотрите какая красота по сути весь торец как-то так Сейчас берем, продуваем. Ага, и бампер надо прикрыть, что-то я тут провтыкал зону. Доделываем. Уменьшаем подачу. Я том, что вот так в камере, когда смотришь, оно все нормально. Вообще никаких вопросов. Но именно под фонарь можно увидеть. Смотрите, вот так ни черта не видно. Все четко. И тут тоже все четко. Субтитры Сейчас идем разводим лак Тут кузов теплый Потому что камера нагревалась Для сушки Оно сейчас быстро высохнет Пробежимся все Салфитосиком Ну что погнали Тут тоже два оборота Здесь два с половиной Сейчас на первый проход Давление два И погнали Начнем с дверей, потом кузов и бампер все обдуто, липкая салфетка пробежался, переклеил тут парашютик, все хорошо повыдувал. Вперед! до полного сейчас прохожу все торцы конты на дверях кузов пока не трогаю проливаю двери торцы конты на кузове проливаю кузов и закончили Блять, забыли за это, Here we Ну что, вот он, он. результатион, так сказать. Сейчас опыл выходит, 5 минуток включаем сушку. Зараза есть соринка вот эта крупненькая. Ну ладно, то позапиливаем, покажу. И тут на крыле упала на самом ребре. Оно на самом деле, когда начинаешь пилиться ринки, кажется, да, вроде в камере под этими лампами, типа вообще круто. Оставишь одну лампу, чтобы свет был единичный. Смотришь на нее и погнали. Вы удивитесь, вот так двери смотрятся, ну класс. Я уже вижу, что тут их с десяток микро штук, которые надо просто коснуться машинкой, чтобы убрать. Но это чуть позже, а сейчас сушка. Для вас это вот так, а для нас это пару часов и будем выкатывать.